Всем привет на моем канале! Сегодня буду готовить торт на даче. Кому интересно, оставайтесь со мной. Мы в отпуске, приехали на дачу, поэтому буду снимать и готовить торт в полевых условиях. Здесь у меня стол я выдвинула немножко под розетку. Мы съездили домой, по-быстрому испекла шоколадный бисквит, он уже остыл, довольно отлежался хорошо. Заварная основа для крема фламбир. Масло здесь у меня, инструменты. Немножко покажу. Немножко Сегодняшнее видео будет немного необычным больше похоже на влог там уж работает льет забор столбы бассейн у нас уже сливается постоял неделю будем наливать новую воду сегодня погода как-то не очень довольно холодно даже на речку не пойдем хотя может все изменится для начала необходимо нарезать бисквит я его буду нарезать на три коржа диаметр у меня 20 сантиметров так здесь у меня 360 грамм сливочного масла я его уже достала заранее оно мягкое, переложу в удобную миску подробный рецепт приготовления крема пломбир у меня есть на канале ссылочку оставлю под видео в описании в масло добавлю ванильный сахар так как ванилина у меня здесь нет и взобью буквально пару минут Сейчас мне необходимо соединить масло, теплое и холодную заварную основу. Вот, для примера: многие пишут, что расслаивается значит, у вас температурный режим не соблюден. Значит, наглядно показываю, что масло у меня теплое 21,8, а заварная основа 12,6. Я в несколько этапов буду добавлять в заварную основу масло и продолжать взбивать. Вот такой крем получается. Гладкий, все соединилось в единое, ничего не расслаивается. Если у вас э, заварная основа теплая, то у вас крем не получится. Фишка в этом, что масло теплое, и когда добавляешь холодную заварную основу, оно уже стабилизируется. Собирать торт я буду в кольце. Корж-крем, корж-крем. Накрываю пленкой в контакт и убираю в холодильник. Отстояться буквально 6 часов. 6-8. И дальше уже буду оформлять белковым кремом. А, так, пропитывала я водичкой здесь проваренная с сахаром немножко. И вот у меня ложка крема осталась. Все это сейчас дети заточат. Ну, а я в это время сейчас пойду мать бассейн. Тут у меня моя девочка спит. Красавица. Спряталась от всех. Я уже подготовила себе миску, поставила греть воду. Я буду готовить крем на водяной бане, замешивать. Для этого мне понадобится 4 белка крупных яиц. У меня здесь маркировка ДВ. То есть те, которые были самые крупные, я их беру. Здесь белка примерно получается 40-45 грамм. Вот мне понадобится 4 яйца и 8 столовых ложек сахара. Аккуратно отделяю белок от желтка. И миска должна быть чистая и сухая, обезжиренная. Ну, в принципе, все условия приготовления белкового крема, я думаю, знаете. И добавляю 8 столовых ложек сахара. 2 я добавила. 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Обязательно лимонную кислоту. Примерно половина чайной ложки. Можно меньше. Немного перемешиваю. Вода уже практически закипает, поэтому я ставлю миску на воду. И вот так миска у меня плавает на воде. Я взбиваю примерно 10-15 минут. Крем готов. Вот когда он в кучку в такой собирается, в центр, считай, на венчиках только держится, это значит готов. Я вот сняла с водяной бани, и сейчас вот еще минуты две я повзбиваю. Он немножко остынет, и пузыристость идет. У нас распогодилось. Бассейн я убрала чистенько. Вот наш забор будущий. Я буду использовать вафельную картинку. Дети пошли на улицу. Вырезала картинку, и бабочек у меня будет 5 штучек. Так как крем постоял, его нужно еще раз промешать. Достаю торт из холодильника. С учетом того, что сейчас довольно жарко, нужно работать максимально быстро. Ой, класс! Посмотрите, как смотрится. Я обожаю, когда много крема и мало коржей. Это вот в бисквите, это самое оптимальное сочетание для меня. Убираю лишнее с боков, хотя тут особо нечего убирать. И сейчас торт я буду устанавливать на подложку. И так как нижняя часть будет ровная, она будет сверху. То есть я торт переверну вверх дном. Покрываю торт кремом, мне главное выровнять вверх. И теперь боковую часть. Что? Что, Что ты говорила? Я ничего не молчала. А, я помочь. Помочь? Да. Уверен? Ага. Вот это вот, да? Потом тут съем. Дай съесть. Подожди. Съесть. Чего рано? Я хочу уже кушать. Вот это. Нельзя. Одно. Ну, я помогаю. Буду так. Мешай. Мешай крем, пузырьки убирай туда лишнее. Аже как ты мешаешь? Ну типа того. То Потом мы закушат. Спокойно сидим. Только с Йоги и Саша тоже опять в дом, да, мама? Чтобы с Йоги и Саша в дом, да, мама? Угу. Mm -hmm. Чтобы не видел такой yeah. торт. Мы успеем спять. Готовим. Мы успеем спрятать. Да, мама? Да. Это поворотный столик. Да. Ладно, вот так Все, подожди, не крути. Сейчас буду кучит. Не в ту сторону, вот так чуть-чуть. Хорошо. Еще чуть-чуть. Стоп. Еще чуть-чуть. Стоп. Кучит можно? Крути, стоп. Все. Сейчас буду накладывать в вафельную картинку. Можешь я? я? тебе пока не помогала. Я сейчас тебе помогу. Надо выровнять вверх. Хорошо, смотри. Вот так возьми. Давай я. А я буду вложить картинки буду там делать. Да, ты будешь бабочек наклеивать, ладно? Два, и с этой стороны вот так еще сделаем. Мама, с хотел халк. Я знаю. Я ему приготовлю халк. Тут у нас получится. Да, мама? А, тут надо... Все, все, все, не трогай пальчиками. Затираю подложку. Надо вытереть вот здесь, видишь, на подложке. Потом это будем кушать. Вечером будем кушать торт. Пойдем к Серегу поздравлять. Мы и так уже поздаю. и Держи поворотный столик. Наклеиваю вафельную картинку от центра. Либо можно вот одного края к другому. Но не сразу ее накладывать. Вот такими движениями. Наклеиваю. А я бабочки. А бабочки потом мы в конце наклеим. А, сейчас ты сделаешь януки бабочки. И необходимо, конечно, покрыть декор гелем. Это чтобы и забить заметили. Это чтобы картинка остыла. смотрелась красиво и не потрескалась. Это чтобы еще остыло. Да, а, надо? надо было подогреть декор гель. Он у меня немножко холодный. Этот декор гель я готовила сама. Я бабочки буду делать. Да, мама? Дайте уже бабочку. Я же говорю, это в конце. А тут. По Подожди. Ты молодец. Все. А маленькие? Нет, мне же еще нужно край закрыть кремом. Оставшийся крем я окрашу водорастворимым сухим красителем зеленое яблоко. Я возьму насадку закрытая звезда на 8 лучей. В принципе, можно любую звездочку брать. Давай, накладываем Опа. Все, спасибо. Давай, поможешь мне, а то я без тебя не справлюсь. Держи поворотный столик. Он не так держится. Нет, ты держи, чтобы он не крутился. Только не вляпайся пальцами в торт. Она я Все, буду. держи. Когда повернуть, я скажу, хорошо. И отсаживаю крем. Поймут? Да. Угу. А дальше еще касиля. Да. С твоей помощью. Конечно. Сейчас знаешь что? Подожди. Вот эта штучка у нас получилась сильно высоко. Мы ее уберем. Держи. Можешь скушать. Буду такой же бортик сделаю вниз, по низу торта. Будем поздно я сейчас. Не, мы не сейчас будем, а вечером. Держи столик. И Поворачивай. Не, не туда. В другую сторону. Вот так. Вот так держи. Держи. Плохо держишь, шатается. Поворачивай. Поворачивай, поворачивай. Я взяла Еще, еще больше, еще, еще, еще вот так. Держи. И пойду делала. Ну да, заляпала. Что Держи. Все. Готово. Готово, думаешь? Да. Все готово? Да. Давай а еще пятерочку напишем да. вот здесь спереди. Так, держи крепко, не поворачивай, а то получится кривая пятерка. Кивая? Кивая? пятерка? Да нет, вроде ровненько. Ну-ка, проверь. Ровно? Ладно. Точно ему пять? Да. Ну, хорошо. Сюда сади. Нет, вот сюда накраешь. Вот так. Вот как я тебе дала, вот так сади. В торт сейчас вляпаешься. Бери вот этой рукой. И сади ее вот сюда. Бабочка летит. Да. Вот так. Сади. Чуть-чуть ее туда воткни. Вот. Думаешь, что? мной летит? Сади. Я посадить. Ну и теж ты стал. Пусть так будет. Аккуратно. Все. И Бабочки. И малюсенькую вот тут. Посадим свечу. Эхэ. Стоп. Вот так, садим. Это одна? Оп. Это одна? Все, сделай. Дай пять. Что ты будешь писать? Давай, неправильно пакетик взял. Так, пусть. Сюрги сейчас будет пять. Нарисуй пятерочку. Сейчас нет, ему уже 5 исполнилось. Сейчас можно так делать. Вот такой получился торт. Пойдем поздравлять? Да. Да, пойдем поздравлять. Идёшь, когда папа уже Кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого и доброго. Будьте здоровы. Сколько мне? Пять. Какой я тебе торт готовила? <мыл> Мстители. Забыл? <accelerating> Всем пока-пока. Сейчас, если торт улетит, будет, конечно, смешно. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to, happy birthday to, to Серега, happy